Привет всем, с вами Asgomova, и сегодня мы будем наблюдать за сражением за этот город. Мы оказались сразу самых гуще событий. Мы будем наблюдать за всеми красотами, которые устроили организаторы сервера. Я сразу увидел толпы пик зомби, которые создавали очень интересное скопление. Было похоже, что они устраивают вечеринку, особенно было это видно, когда были лаги, и они все дружно дергались по этому миру. Но гораздо зрелищнее было наблюдать, как их убивают. Местами даже было так, что я только начинал снимать этих зомби, а их уже нет. Мне удалось выяснить, что сюжет тут проработан, так как тут есть какие-то задания, полно разных главных персонажей и даже нелинейная концовка. Их даже могло быть больше двух. Нам давали наблюдать за красивыми видами и положить на айпишечки и постройки вроде большого портала. Кстати, насчет портала. После того, как Пикзомби все таки убрались из мэрии, а меня несколько раз все таки убили, я и участники увидели огромный портал. Я подумал, что оттуда должно вылезти что-то эпическое большое, типа газ верхом на драконе, но, видимо, он стоял из-за красоты. Или я что-то упустил. После эпического портала нам сказали убить Рцера Пикзомби, что было достаточно забавно. Так как битва происходила в маленькой комнате, и вместо того, чтобы попадать по офицеру, попадали по своим союзникам. Даже мне тогда досталось. Ну а после надо было его убить там, куда я не успел попасть, так как его убили за 2 минуты. После нам сказали итоги битвы, а итоги таковы. У осталось 61 миллион хитпоинтов, было убито 6000 зомби, еще общий доход составил максимум 1000 золотых слитков и куча продуктов питания, Еще были получены какие-то очки, но это сложно понять кому сколько дали. Очков победы у Проклятого Легиона 21, ну а у нас же 11 очков победы, что однозначно значит, что мы проиграли. Шайтан говорит, что проигрыш был лишь из-за смерти генералов и сенатов, потому что если бы не их смерть, нам бы не отняли 13 очков победы. И еще Пигмены получают две крепости. И на этом все. Эвент оказался как всегда на высоте. И если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если вам вдруг не понравилось данное видео, то ставьте дизлайк. Добавляйте видео в избранное, чтобы не потерять его. Подписывайтесь, если вам понравились и другие мои видео. И зависите своих друзей, чем у нас больше, тем веселей. И всем пока!